Итак, коллеги, всем доброго воскресного вечера. Давайте посмотрим, что у нас происходит по биткоину. Объясню, что происходило до этого на протяжении всего года и какие планы, какие цели я ставлю на неделю будущего. Во-первых, я хочу показать вам биток в масштабе. Это четырехчасовой график. Обратите внимание, когда он был год назад по цене 30 какие объемы были. То есть красный кружочек, каждый красный кружочек, это объемы. В данном случае это 8000 контрактов по кластеру проходило. Что было на хаях при падении? Ну и в принципе вы видите, что происходит сейчас. определенные лаи откупают, хаи адекватно останавливают, но не более. То есть такого мракобесия, как было год назад, нет. Поэтому мы достаточно резво ходим. Теперь давайте смотреть в масштабе. Итак, в январе мы тестировали 33 тысячи с половинкой. Это был достаточно важный объем. Кластерные объемы именно здесь влили. Улетели наверх. Дальше у нас 24 февраля была попытка протестировать эти объемы. Не дошли. Остановили раньше. Также достаточно быстро улетели наверх. Что сейчас? У нас был неплохой покупатель, вот он. Он был у нас 27 марта, неплохо так выстрелили на, 200, на 2200 баксов, да? потом еще добили, но буквально за пару дней полностью всю эту покупку выкупили. О чем это говорит? О том, что определенные смартмани, назовем их так, да? то есть определенные деньги не заинтересованы, на текущий момент в дорогой цене биткоина. Возможно, не все затарились, да, то есть возможно происходит перераспределение благ и ресурсов. В любом случае мы об этом не узнаем. Что же сейчас? Сейчас мы с вами наблюдаем цену 4250 плюс-минус, и нам нужно спрогнозировать, что будет дальше. На текущий момент, к счастью или к сожалению, особого выкупа битка я не вижу, поэтому можно говорить о том, что будет происходить дальнейшая коррекция. Обратите внимание на эту синюю линию, то есть если на протяжении да, то есть практически всего марта у нас основной объем находился в районе 39 тысяч, то в апреле да, то есть у нас он сместился, ну логично, да, то есть месячные объемы поменялись. Чтобы было понятно, да, то есть, о чем идет речь. У нас был вот такой объем. И обратите внимание, сейчас я его скорректирую. Он у нас по факту основной объем здесь и остался. И он не тестированный. То есть что сейчас происходит? У нас был достаточно быстрый выстрел наверх. Дальше у нас происходит тест, откат, тест, flat. Тест и так далее. То есть у нас цена по битку идет четко по тесту горизонтальных объемов. Ступеньками. Тык-тык-тык и спускается. Мое мнение, не на следующей неделе, но через какое-то время мы можем увидеть тест 3900, точнее 39000 ровно, плюс-минус 1000 долларов. После чего самое логичное здесь мы увидим флэт, чтобы набрали. Позицию, и уже после этого, после выноса лонгистов, чтобы выкинуть всех ненужных с корабля, уже пойдет движение в нужную сторону. Поэтому на текущий момент я ожидаю по битку движение к цене 41 700, 4900, 4800 и основная цель 39 тысяч ровно. То есть если условно, то вот так. Если линейно. Как может происходить? Движение вот сюда, есть тест объема, дальше от футболили наверх. Движение вот сюда, дальше от футболили наверх. Ну и так далее и тому подобное. Поэтому на текущий момент я ожидаю движение вниз, но не забываем про геополитику, не забываем про различные вербальные интервенции. Вот. Пока их нет, но их тоже нужно учитывать. Что сейчас? Как лучше его отторговать? Я бы аккуратно присмотрелся к шарту, буду более подробно этим заниматься завтра, но тем не менее, уже сейчас а, есть уровень достаточно неплохой, 43 тысячи ровно и с половиной тысячи. Отсюда можно попробовать аккуратно продать. Желательно все-таки 43, чтобы дальше цена не уходила выше. Тогда данная логика не нарушается. И четко по моим уровням, которые вы видите, фиксировать позицию. И если мы говорим о чем-то глобальном, то по-хорошему, вот этот уровень мы берем, отмечаем себе, и отсюда уже можем плюс-минус тариться в долгую. То есть, условно говоря, от уровня 39 тысяч можно попробовать торгануть в сторону 50 тысяч. Да, это будет не быстро, но тем не менее. Возможно и 57 тысяч, а возможно и 62 тысячи. Поэтому, что касается битка, на текущий момент сейчас происходит натягивание тетивы. Через какое-то время ее отпустят, и стрела полетит туда, куда требуется. Что касается ценовых уровней, отметьте себе, они у меня находятся справа, соответственно, по целям. Тоже себе отметьте, но сразу говорю, это достаточно амбициозная цель, лучше отторговать внутри дня. Так вы можете заработать больше. Это если кратко, в течение недели буду дополнять скриншотами, идеями, как в открытый канал, так и в закрытый канал. Поэтому сможете а, взять вот этот видеообзор за основу и уже дальше его корректировать. Скажем так, будем держать руку на пульсе. На этом все. Всем хороших выходных и удачи!